Приветствую вас на новую реакцию на Геранда. Меньше слов, больше реакции. Поехали. Привет! Поехали! О, это когда Фиджерон стал злым, короче. Mm. Продолжение того сезона. Помнишь, там Каська помогла. Это продолжение серии «За Москву битва». Вот уже как раз день прошел, и ночь наступила. Какие-то обломки лежат. Пока не обнаружил, еду по следам. И, короче, как я тогда зарядил этому тигру фугасом в двигатель, что он... Опа. Белочка выскочит маленькая Пойдешь. Выходи! Шаратан, какой рыженький Вы что не, Вы что, не слышали? Где-то здесь ездит зараженный Фиджерон с щупальцами а -а -а. Да что ты, черт, побери такое! -то. Они не верят, прикинь Возвращаемся на базу, здесь опасно. А чем он в кустах сидел разопасно? Да прятаться, это а сейчас кижон. Тентакли. О -о -о -о. так что он прям сожрал, получается. Да, тут уже все Да он его жрёт. Нет, нет, ну вы чё, ну? <Adventure> да, уже ничего не делают. Он прям просто изжирает. Он такой монстр. все всем каюк ну ну по щупальцу надо стрелять парень пощупальцу вот кто-то умный хоть рад ты наверное, приехал помочь вот видишь Иди отсюда быстрей А шаротанк вообще как расходный материал сели и все Естественно, еще убиваемый. Ну, раньше его можно, как минимум. Ого-ого-ого-ого-ого. Угу. Мне кажется, у них примерно одинаковый вес. Вещи такие оба крупные. Угу. Он его поднимает вверх, смотри. Офигеть. Ничего себе. Каменные щупальца. Очень сильные это мышцы. Что делать в такой ситуации -то? У, у у волки как завыли Ну что делать, я думаю, надо отстреливаться Я думаю, что в следующей серии мы уже конкретно увидим бой Ратты против зараженного Фиджерона В общем, ждем следующей серии Да А пока к следующей реакции